в одном из углов разместите сушеный красный перец тогда все будут работать и исчезнет лень в семье возьмите сделайте э, возьмите сушеный красный перец в стручках пробейте его сделайте из него вот такой вот как это называется э, бусы и повесьте куда-нибудь в угол, в случае если повесите, все кто в семье будет находиться, дети захотят учиться, взрослые захотят работать, но существует еще и обряд такой, если взять и сделать черную куклу без глаз и носа и на шее ее одеть вот этот красный перец и положить это в спальне в угол, любой абсолютно, когда, тогда на вашего мужа и на вас никто и никогда не сможет сделать никакой абсолютно приворот это было интересно думаю да как осветить пространство для, хоро, для хорошего строительства своего дома Итак, обряд из вас у шастра выройте ямку в субботу и налейте туда горчичного масла после этого 4 субботы подряд приходите и лейте в эту ямку полстакана молока и бросайте цветы календулы с просьбой складывайте руки и говорите я прошу благословить строительство дома пусть дом будет хороший пусть устраняться любые помехи устраняться там и то-то то-то вот у вас есть земля допустим вы вырыли маленькую ямку подошли туда налили горчичное масло после этого сделали это в субботу утром после этого каждый каждую субботу приходите и четыре субботы подряд наливаете туда Пол стакана молока обычного, пастеризованного можно из-под коровы, там любое все равно. И бросайте туда сушеную календулу. И говорите, пусть дом построится без проблем, пусть на это хватит денег, пусть все идет хорошо и так далее. Гарантирую, что будет идти все как по маслу. Почему? Вот сто процентов знаю. Почему? Уже так делал. Дальше.